привет всем привет георгас так отпишите как там звук есть сегодня к сожалению по техническим причинам будет без дискорда вот как вы видите проблема в том что на сервере который выводит виджеты стримки стримки то overlay там какая-то проблема то есть пишет, что ошибка, и значит виджеты дискорда, которые должны круги эти показывать, и звук внешний, то есть тех, кто говорит в дискорде, не выводится. Поэтому я переключаюсь сегодня на микрофон и буду озвучивать новости один. Как бы, ну, во всем плохом <coughs> можно найти что-то хорошее. Зато теперь я смогу видеть чат одновременно э, с зачитыванием новостей. То есть браузер я... Вместо дискорда на другом экране открою. Итак, начнем с наших новостей. Привет всем еще раз. Лис Лесок, привет. Мефист Брест, Георгас, ДТВ. Так, хорошо, начинаем. Первая новость у нас сегодня будет от профсоюза рэп. Белгипс решает свои экономические проблемы, решая премии добросовестных работников. Угрузчика Белгипса Юрия. Прончика премия больше, чем 50% оклада. Работал он так же, как и всегда. Но предприятие не выполнило показателей и произвольно лишило его доплаты. В, профсоюзе, в профсоюз РЭП вступил Юрий Прончак, грузчик ООО «Белгипс». Наниматель несправедливо, по его мнению, лишил его премии за октябрь. И значит, вот, 50% от оклада и на руки он получил 358 рублей. Премия, по словам работника, лишены и инженерно-технические работники, но их премия всего лишь 20%. То есть посадили, как пишет, на голодный паек, а денег не хватает. И, значит, Игорь Комлик пишет, что после этого грузчик обратился за юридической помощью в профсоюз РЭП. Его делом занимается представитель профсоюза РЭП в Минске и области Игорь Комлик. Ни один из документов ни приложения о а премировании, ни коллективный договор, ни трудовой договор не предусматривают невыплату премии. То есть предприятие именно нарушает условия. И они будут бороться в судебном порядке, защищать права этого рабочего. Так, еще раз привет всем, кто в чате. Привет, Бендер, Вячеслав Зериков, Привет. Так, дальше у нас что? Вот если рабочих лишают премий, то вот как раз госслужащие и руководители организаций, они наоборот вырвались в лидеры. Такая вот статья. За 25 ноября. Лидером по темпам роста зарплат в стране среди видов экономической деятельности в текущем году является государственное управление, сообщает журнал Минфина «Финансы, учет, аудит». За 9 месяцев реальная заработная плата в этой сфере госслужащие и руководители организации выросла по сравнению с аналогичным периодом 2017 года на 36% и составила в денежном выражении 1280 рублей и 70 копеек. Ну, как бы, я ничего нового здесь не открыл, все об этом и так знали. Но, тем не менее, еще разок можно скопитанить, То есть, зарплаты рабочих падают, премии урезают, и тем не менее, на чиновниках это никак не сказывается. И на высоких руководителях. И также вот здесь написано, что для сравнения, средняя зарплата по стране в январе-сентябре составила 932,3 рубля. Ну, цифра, конечно, нереальная. При этом... В целом по стране, по всем сферам деятельности в январе-сентябре реальная зарплата, которая рассчитывается с поправкой на инфляцию, выросла на 12,2%. У чиновников, как там написано выше, да, выросла на 30% в среднем к аналогичному периоду 2017 года. К примеру, у специалистов, которые занимаются информационными технологиями и деятельностью в области информационного обслуживания, реальные зарплаты за год выросли на 6%. Да, даже у айтишников всего на 6%. У строителей на 13,3%, у медиков на 11,3%, у работников образования на 11,6%, а у чиновников, у руководителей госорганизации на 30%. То есть как минимум больше, чем вдвое, больше, чем у всех остальных категорий. Напомним, глава администрации президента Наталья Качанова 1 августа этого года на встрече в Минске с представителями специальной группы резерва, руководящих кадров от Брестской области, заявила, что в Беларуси отработали предложение по повышению престижа госслужбы. Речь прежде всего идет о человеческих качествах, моральном облике – это основополагающее. Если человек по своей натуре умеет работать с людьми, по-доброму, к ним относится, по такой то такой госслужащий, несомненно, состоится, убеждена Наталья Качанова. Если он умеет подлизывать пятую точку, кому надо, он точно состоится. Остальное, нет не важно, профессионализм, там всякая фигня. Как бы Мы знаем, какие у нас там служащие. Государственные служащие, люди, которые выбрали делом своей жизни служение государству и людям, добавила она. Я не против повышения зарплат госслужащим или кому-нибудь еще, но все должно быть равномерно. Почему врачи, учителя, которые тоже работают, у них почему-то зарплата совсем не так растет. У кого-то даже вот и задерживают. Начались, кстати, задержки. Пока не массовые, еще только на некоторых предприятиях. Но тем не менее, тренд м, очень. Очень нехороший. То есть, опять-таки я говорю, они против, пусть кому-то повышают там зарплату, если люди заслужили. Но мы понимаем, что вот данные товарищи, они как бы не самые тут такие прям работящие. Так, поехали дальше. Россельхознадзор нашел нарушение в мясе и молочке 11 белорусских предприятий. Ну, по мере ухудшения э, белорусско-российских отношений, как мы знаем, количество кишечных палочек в наших продуктах резко возрастает. И это тоже не новость. Такое мы уже видели где-то несколько раз. В продукции 11 белорусских предприятий выявлены нарушения ветеринарно-санитарных требований Евразийского экономического союза и России. Об этом сообщила Российская федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору. С 24 ноября в связи с выявлением повторным нарушениями Россельхознадзор ввел временные ограничения на поставки продукции с 4 предприятий. Подождите, а почему тут у нас 11 что-то они -то написали немножко не то и вот название их о и -о -о -о, беловежские деликатесы повторно выявлены кокси дело статиков и в колбасных изделиях из мяса птицы о, о витебская бройлерная птицефабрика птицефабрика дружба слуцкий мясокомбинат Кроме того, Россельхознадзор ввел режим усиленного лабораторного контроля в отношении продукции, поставляемой с ниже перечисленных предприятий. Агрокомбинат Держинский, ООО Беловежский, ООО Березовский сыродельный комбинат, ООО Дятловский сыродельный завод, мясокомбинат Поставский, Пинский мясокомбинат и Слонимский мясокомбинат. Такие дела. Так... Что у нас еще? Вот, кстати говоря, тоже новость по поводу чиновников. Пока мы знаем, что у нас и в России чиновники ездят там в кортежах, в каких-то там на дорогих машинах, непонятно где. В Европе внезапно один пользователь при перелете, при авиаперелете, выявил интересную вещь. Меркель, оказывается, летает Ангела Меркель полетела на саммит G20 обычным авиарейсом. То есть в простом самолете. Вот человек снял, сидит Меркель, то есть вместе со всеми пассажирами. Никакой там толпы охраны, ничего. Спокойно летает. Как говорится, и хотелось бы мне посмотреть, как наш Солнцеликий на велосипеде там или э, на чем-нибудь там на автобусе бы ездил в резиденцию. Это было бы очень прикольно. Но боюсь, что мы этого не увидим, пока у нас не установится демократический режим. Поэтому будем мечтать дальше. Так, ну в связи с известными событиями в Керченском проливе произошла 26 ноября акция «Новый час», поведомляя. Молодь БНФ закликая пройти до амбассады России у Минску. Ну уже не закликает. Это было 26-го. Молодь БНФ закликает пройти до российской амбассады. Как актах акт агрессии Украины сбоку РФ и подтримать Украину. Известное интервью. Известное интервью, э, которое вот э, взяла Анастасия Баранцева у Виктора Прокопений. То есть вот такое произошло интервью, тоже 26-го на Ютубе появилось. Там она ему задавала разные провокационные вопросы по поводу отношений с Россией и по поводу того, там, что будет, если Россия захватит Беларусь, то есть по поводу недвижимости. Но ну, Прокопеня выделился тем, что в отличие там, от разных чижей, он показал такую достаточно патриотическую позицию. То есть он ясно дал понять, какое он занимает положение, то есть это уже не первый раз в конфликте между «Поедем, поедим» и активистами в Куропатах он тоже принял позицию активистов и поддержал, так сказать, блокаду ну, морально. То есть понятно, что он не будет там стоять, но он сказал, что гулять в таких ресторанах на могилах, то есть это ну, недостойное, так сказать, занятие. И здесь он так, также отметил в интервью, что в случае, допустим, захвата или присоединение. Понятно, что оно будет недобровольным. То есть, например, цена недвижимости в Беларуси, скорее всего, упадет очень сильно. Поэтому никто с этого не выиграет. То есть будут, скорее всего, дополнительные санкции. Это будет потери для бизнесменов. И как бы ни бизнес, ни никто из меняемых людей в этом не заинтересован. Так. следующая новость. А вот как раз про инцидент в Керченском проливе. То есть сайт Тутбай достаточно нейтральный, не такой, не резко оппозиционный. И вот что он пишет. То есть такая вот нейтральная позиция Беларуси. А в воскресенье 25 ноября произошло обострение в отношениях между Россией и Украиной. ФСБ России заявила, что военные корабли Украины неправомерно пересекли границу Военно-морские силы Украины сообщили, что катера ФСБ России открыли огонь по корабельной группе ВМС Украины и захватили три судна В результате инцидента пострадали украинские моряки Киев сообщает о шести раненых, Москва утверждает, что ранения получили три человека В чем Россия и Украина обвиняют друг друга? Что говорит международное право? как на ситуацию влияет статус Крыма и что же бывает дальше в вопросах и ответах Тутбай. В чем Россия обвиняет Украину? В России сообщили, что украинские военные корабли Бердянск, Никополь и Яны нарушили государственную границу россии поскольку они не реагировали на требования остановиться и опасно маневрировали по ним был открыт огонь россия назвала нападение на украинские корабли провокации киева то есть россия свое нападение на украинские корабли назвала провокации киева и заявила о нарушении норм международного морского права имеются неопровержимые доказательства. это вот ну цитата там прямая речь подготовки и проведения Киевом провокаций силами ВМФ Украины в Черноморской акватории. Эти материалы вскоре будут переданы преданы гласности, заявили в ФСБ, не сообщив, о каких именно доказательствах идет речь. А теперь что Украина говорит по этому поводу? А, вот Украина обвиняет Россию в том, что ВМС Украины, в свою очередь, сообщили, что суда осуществляя переход из Одессы в Мариуполь, но российские корабли совершили откровенно агрессивные действия против кораблей ВМС ВС Украины. По утверждению Киева, России была предоставлена информация о проходе кораблей. То есть это не тайная какая-то провокация, а все было заранее извещено. По утверждению Москвы, заявки на проход украинских кораблей поданы не были. В график прохода судов они не были включены, то есть тут они спорят между собой. Пресс-секретарь украинских ВМС Олег Чалый указал, что Украина предупреждала Россию об этом плановом переходе, поэтому действия России являются нарушением Конвенции ООН по морскому праву и договора о сотрудничестве по использованию Азовского моря и Керченского пролива. Напряжение в акватории Азовского моря и Керченского пролива усилилось после того, как Россия объявила Крым своей территорией. И строительство Крымского моста Еще задолго до воскресных событий Киев жаловался на длительные остановки и досмотры украинских торговых судов Следующих в Азовские порты, Мариуполь и Либердянск, российскими властями Евросоюз также пригрозил России конкретными мерами Из-за чрезмерных проверок судов Тем более, что с проблемами сталкивались также и суда ЕС То есть это не только к Украине, это вообще ко всем применяли это Итак, что дальше? Что говорит морское право? То есть это были аргументы сторон. Теперь что говорит морское право? Конвенция ООН по морскому праву устанавливает 12-мильную зону 22,2 км от береговой линии, называемую территориальным морем, над которым государства имеют полный суверенитет, а вместе с тем для обеспечения судоходства... Этот суверенитет ограничивается правом мирного прохода через территориальное море. Это право означает, что суда всех государств могут пересекать территориальное море, встать на якорь в порту, если это необходимо, но при условии, что проход судна является быстрым и непрерывным и действительно мирным. Нарушение этого права и обвиняет Украина Россию, а РФ ссылается на нарушение статьи 19 и 21 Конвенции, фактически указывая, что проход не был мирным и Россия э, правомерно ограничивала проход в, в территориальное море. То есть почему они указывают, что он не был мирным, совершенно непонятно. Какие тут причины? А вот что касается, например, это не, так сказать, не единственная ситуация. Например, сама Россия проходит через, когда снабжает Сирию, пропускает корабли через Босфор и Дарданелы. Турция пропускает их. Хотя отношения с Турцией были особенно в конце 15 -го года, в начале 16 -го очень напряженные. Но войны не было и поэтому проливы не были перекрыты. То есть, казалось бы, турки сбили самолет российский, но тем не менее корабли они пропускали, потому что международное морское право. А тут, как говорится, в чем провокация была? Корабли украинские ни по кому не стреляли. То есть они проходили, заранее предупредили всех, что там будет проходить. То есть вот это было как бы ну, нейтральное описание ситуации от белорусского сайта. И что я тут вижу, что как бы склоняются весы в сторону Украины. То есть никакой тут военной провокации не было. Суда проходили мирно, и они имеют право это сделать. Каждый пусть думает сам, так сказать, в, свою, в меру своей позиции. Вот, еще интересная информация. В октябре 2019 года в Беларуси пройдет перепись населения. Переписные листы уже появились на сайте Белстата. Тутбай посмотрел, какие вопросы зададут жителям нашей страны. И вот один из вопросов, который там будет, планируете ли вы уехать – Стало известно, какие вопросы во время переписи зададут белорусам. И вот, значит, что тут у нас пишут. Все начинается со стандартных фамилии, имя отчества, дата рождения, семейное положение и так далее, и так далее, образование, уровень образования, да, место рождения. И вот далее спросят, проживали ли вы один год и более в другой стране, планируете ли вы уехать из Беларуси, укажите источники к существованию, имеющиеся в год проведения переписи населения, планируете ли вы рождение детей. И так посмотреть, как выглядит переп переписной лист, можно здесь. А, тут смотрим, как он выглядит. Вот, это оригинал с сайта Belstad.gov.by. Как будет выглядеть лист для переписи населения? И какие здесь будут вопросы? То есть, кому интересно, можете потом после стрима остановить на паузу, так сказать, и рассмотреть внимательнее. Либо перейти на ссылку, которую я сейчас сброшу в чат для всех желающих. То есть, вот оригинал. Ссылка с листом для переписи. Кто хочет заранее изучить и подготовиться, может это сделать. А мы же будем двигаться дальше. Следующая новость. Э, уже положительная. Нацбанк... Б... Надеюсь, что. Нацбанк Беларуси при содействии ФАТФ утвердил правила регулирования криптоиндустрии. То есть, что скажете вы? Правила криптоиндустрии, а декрет номер 8 о цифровой экономике, это что, не правила индустрии? А вот оказывается, что нет. Только сейчас, через год после принятия так называемого декрета о цифровой экономике, оказывается, мы только что-то отрегулировали. Администрация Парка высоких технологий ПВТ Беларуси разработала правила регулирования криптоиндустрии в стране. Теперь все резиденты ПВТ должны соответствовать стандартам, согласованным с Нацбанком страны. Документ опубликован на сайте ПВТ. То есть это касается парка высоких технологий. По сути, это детализация норм декрета номер 8 о развитии цифровой экономики. Мы подошли к этому очень серьезно с учетом решений ФАТФ. Также все свои действия мы согласовали с банком и госконтролем и тщательно изучили международные практики в, этой, в этих сферах, сообщил Форт пресс-секретарь ПВТ Дмитрий Титов. Согласно новым требованиям, операторы криптоплатформ должны проводить обязательную идентификацию клиентов в целях соблюдения правил ну, каких-то там вот правил и предоставлять отчеты о денежных средствах на счетах каждого клиента. То есть, сразу стоит вопрос, а кто будет вообще этой биржей пользоваться? Где будет все контролировать, каждого клиента, там все счета и все остальное? Если есть куча анонимных бирж в интернете где можно эти биткоины там продать и нахрен он надо такой вот портал для продажи биткоинов значит вот уставной капитал криптовалютных платформ должен быть не менее 2 миллионов белорусских рублей для операторов ICO эта сумма равна 500 тысячам в стандартах Прописаны квалификационные требования к токенов. Кроме того, в документе определен общий регламент, которому должны соответствовать резиденты ПВТ. Он включает требования к персоналу, бенефициарам, финансовой устойчивости, кибербезопасности, защите персональных данных и работе с клиентами. Не реже одного раза в год резиденты должны проходить аудит в одной из компаний большой четверки. И вот они здесь перечислены. Все э, с иностранными названиями, наших тут нет, каких-нибудь там совковых, она а предмет соответствия их деятельности предъявленным требованиям. Изучив опыт криптопрогрессивных э, стран, белорусский регулятор объединил его и создал единую криптоэкосистему, выстроив правовые связи между классической и цифровой экономиками. По сути, это первая попытка в мире полноценного комплексного регулирования криптоиндустрии, говорится в документе ПВТ. Отметим, после принятия декрета номер 8 в ПВТ было зарегистрировано почти 200 компаний, но они ждали, пока вот урегулируют окончательное урегулирование. Сейчас в ПВТ насчитывается 388 резидентов, и вот они наконец дождались. Ранее Форклок опубликовал материал о том, что принятие резонансного декрета номер 8 повлияло на работу белорусских блокчейн криптостартапов а теперь о других новостях лукашенко э, в интервью известному российскому пропагандисту гражданину великобритании сергею брилеву корреспонденту россия 24 рассказал что нас уже лет не у нато готовые взять а россию опускают и нахиляют то есть ну понятно корреспонденту россии 24 он рассказал что россию там нагибают и и мы в НАТО ни в какой не идем, а корреспонденту какого-нибудь там, э, там, Радио Свободы или какого-нибудь там дойчевеля он бы сказал, что Россия нас нахиляет, конечно. То есть, ну, Лукашенко, он такой Лукашенко, все мы его знаем. Да. Тем более, что самая буйная, э, завтра экономика света у Китая, мы им, у, близкут, у близкутших относимых. А лет только ни под какого не треба класться. Мы гордые советские люди. С того периоду мы не это терпели. Вокол были железные заслоны, и мы жили. Под кресле керовник державы. Разом с этим он констатовал, что будь склада она в Украине на постсоветском просторе спробует растягнуть. Да. То есть, даже тут, как бы, с таким намеком. Итак, следующая новость касается скандала Дело Белта, так называемого, которое произошло в конце лета. Головному редактору Тудбай отмовили у ходатайстве. То есть ее обвинили, а вот она там ходатайствовала и ей отказали в ходатайстве. И она застается обвиновательной по справе Белта. Ну, то есть повесили всех собак. 30 листопада головному редактору портала Тутбай Марине Золотовой отмовили у задовольнения ходатайництва хад... об сменении криминального переследу по справе Белта. Ранее главный редактор Тутбай подала ходатайство об спынении криминального переследу по вводле артикулу 86 КК, однако у ёй отмовили. Такое решение ёй охотил керовник следующей группы Александр э, Семейник». И он так само поведомил, что отповедный документ ей отправлены по почте, Ей дали месяц на ознакомление с материалами справа, и за тем ей она снова вернуться с ходатайницами у прокуратуру об вспынении криминальных операсследов. Но здесь это еще не окончательно. А, так... Марини Золотовой застоятся опошней... опошней обвинуваченной по справе Белта, главного редактора Тутбай обвинувачивает по части 2 артикулу 425 Криминального кодекса «Бездейность службовой особо. То есть она типа не обращала внимания на деятельность своих сотрудников. Санкции артикулу от штрафу и до 5 годов позбавления воли. То есть серьезные. У все остатние 14 сотрудников РОЗНОХ СМИ ранее были вызволены от криминальной отказности с протягнением до да, администрационной. Кроме штрафов, журналисты были обязаны компенсовать страту. То есть просто на бабки их развели и все. Решили их пока не сажать. А вот по поводу последних дел, так сказать. На днях, буквально вот вчера, Лукашенко посетил Оршу, посетил льнокомбинат вот тут фотографии и в частности тут приведено его одно из его высказываний не треба наракать на надворья я лукашенко уорши э, покритиковал губернаторов и керовников, а пока зален то есть все старая песня я эту песню слышал еще хрен знает сколько лет назад лен лен развивать льноводство и, и все остальное но годы идут а льноводство не развивается А еще он сказал надо баранов разводить но, ну, судя по аудитории БТ, я вижу, что с этим делом как бы дело идет получше, чем с разведением льна. Ладно. <coughs> Александр Лукашенко, уполненный что льняная наехали на краины на протягу нескольких годов э, с э, стать в два раза больше эффективный. Уже лет пять назад становилась эффективной. И до сих пор вот никак не дойдет, хоть до малейшей эффективности. Про это он заявил 30 листопада наведывающий аршанский льнокомбинат, поведомляя пресс-служба керовника. Вот тут его цитаты. «И мы их это можем зарабить. Колиб у нас был урад, працавал, як... Колиб у нас урад працавал, як треба», сказал Александр Лукашенко. Ну, понятно. То есть он на себя намекнул, что нифига не работает. Понятно. Мы это знали, как бы. Спасибо, как... Дальше поехали. Абельскую знагородили ортеном Пашаны. Макея Орденом Айчины Третьей степени. Вот у нас такие герои мирного времени тут. Александр Лукашенко 27 листопада подписал указ об узнагороджении 134 человек. Ся тех, кто отрымал Орден Башаны, Ирына Абельская, Орден Айчины Третьей степени, Владимир Макей. По водли указу, узнагороды дали за шмадоходовую пленную працу, высокий профессионализм, узорная Выконание службовых обовязков смелые и расшучие деяния у обставинах, связанных с ризой для жизни, великий, особистый уклад в умоцнение, умоцнение авторитету и имиджу Беларуси на международной арене, развитие законодательства и парламентаризму белорусской журналистики и инже. Ну, что касается Маккея, да, согласен. Он действительно на международной арене показывает, так сказать, защищает имидж Беларуси как может. То есть при таком хозяине диктаторе он крутится, что называется, как, как уж. На сковородке И у него это неплохо получается а вот по поводу Абельской не помню это не та, которая там участвовала в создании декрета от что-то мне память уже запамятовала так сказать а виктор лукашенко тем временем слетал в абу-даби на этап формулы 1 не, ну чего, кто-то включает телек, когда хочет посмотреть футбол или гонки, а кто-то просто берет, садится какой-нибудь там свой личный самолет и летит просто на сами гонки, как говорится. Что тут такого? И вот, значит, помощник президента Беларуси по пытаниях национальной безпеки Виктор Лукашенко наведал заключенный этап чемпионату света у классе машин Формула-1 в Абу-Даби, про это поведомляя «Эмиратес Ньюс Эдженси». Как выникает из кадров официальный фото и видеохроники, сын белорусского руководителя вместе с перекладчиком Виталий, членом руководственной семьи Абудаби. А кроме Виктора Лукашенко, в автогонках с вип-ложи глядели президент Татарстана Рустам Миниханов, руководитель Чечни Рамзан Кадыров, министр замешных справ Саудовской Аравии Адель Аль-Джубеер, был и президент Куртестану. Масуд Аль-Барзани, экс-президент Сельшейских -сель э, выспал э, Джеймс Алекс Мишель, былый король Испании Хуан Карлос, жонка князя Монако Альберта Другого Шарлен. Прекрасная компания аристократов и дегенератов. Так, э, давыть-ка охучил железом по шкле, э, задовольнением охучил... «Коли оппоненты бьют шкло, мы бьем оппонентов». Ну, то есть он прокомментировал вот то, что, как он озвучивал фильм, известный «Железом по стеклу», который вышел в 2010 году, в конце там, когда была площадь 2010 года. Кировник Белой Руси, Геннадий Давыдько, ранее узначаливал Белтель радиокомпанию, то есть был главным Геббельсом страны. После выборов 2010 года, и он а, спрочинился до створения пропагандистского фильма «Железом по шкле». Но это его не первый зашквар и не последний уже. Заводаторы по грому называли себя альтернативными кандидатами. И у вечера 19-го Снежня яны показали белорусам эту альтернативу, сказал у эфира голос Надя Давыдьки. Да, то есть это чистой воды провокация. Когда какие-то люди пришли и начали бить стекла там, двери в этом дворце а потом, как только пошла милиция, они тут же все побросали и куда-то делись, рассосались все. То есть, почему они не стали драться с милицией, не устроили действительно там какой-то погром, если у них была цель такая, непонятно. И кто это такие были, там, несколько ну, нескольких людей вроде как выявили. То есть, ну, это чистейшая классическая просто провокация. Геннадий Давыдько, ну, поучаствовал в создании фильма. Но, блин, самое что главное, это же ему не помогло. Мы знаем, что, тем не менее, Лукашенко его все равно с этой должности снял. Потому что его пропаганда работает неэффективно. Ну блин, ну кто в такое говно поверит? Вот даже я не поверю, представьте. А вы тем более не поверите. Поэтому Геннадий Давыдько, как он не пытался подлизывать определенные места власти, это ему все равно не помогло. И это урок, урок всем остальным. Что даже подлизывание определенных точек вам не поможет. И это еще иллюстрация не наступила. То есть Давыдько свое получит когда к власти придут действительно демократические силы и когда начнется разбор полетов кто что когда делал вот тогда все эти железо по стекло палкой там по жопе и прочее все это потом всплывет и все будет видно кто там чем занимался поэтому будем смотреть дальше макей прокомментовал ситуацию вокруг Керченского пролива. То есть официальная позиция белорусского МИДа. Какая? И мы это сейчас узнаем. Министр замежных справ Владимир Макей ухудрцы с журналистами выказал позицию Беларуси на кон ситуации, якая склалась вокруг водеи у Керченском проливе, пишет Белта. То есть мы слушали официальную позицию этого, то есть, ну, вот этого, тут то есть, что пишут независимые журналисты. Такие не совсем оппозиционные, а такие как бы, которые себя позиционируют как нейтральные. А теперь вот официальная позиция государства Республика Беларусь. По словам министра, то, что зараз отбывается у районе Керченского пролива, подтверждая актуальность и реалистичность тех попередживаний, какие неодноразово выказывал Александр Лукашенко. Односно того, что мы поступово сползаем до прорвы великого конфликта. «А пошний раз про это казалось у нас у стречи, основной группы Мюнхенской конференции по безпеции, сказал он. Как мы успремаем это?» «Мы находимся с усим побычь, и мы и и непосредственно отшиваем на себе наступство этой конфронтации». То есть два крупнейших торговых партнера Беларуси поссорились, а мы находимся между ними. Блин, ничего от нам делается с этим?» Проблема-то какая? Мы ведомо хотели бы, как не было зарублено никаких кроков, которые провели бы до дальнейшего росту напруженности у нашем регионе. Бог это здольно оказать уплыл не только на региональную, но и на международную безпеку у целом. Мы переконаны, что боки конфликту разумеют свою отказность за ситуацию в регионе, за региональную безопасность, заявил керавник белорусского замерзно-политичного ведомства. И он подкреслил, что так само не хотелось бы, как из боку внешних гульцов, гучали некие эмоциональные заявы, которые в Котченковом вынику проведут только до дальнейшего росту напруженности. Мы за все доказали про то, и это не одноразово подкресливал бюро Беларуской державы, что Беларусь готова унести свой уклад, коли это будет прямально ответственным политическим гульцам. В урегулировании ситуации и разрадки той напряженности, якая сегодня, на жаль, присутничая у нашем регионе, сказал Владимир Макей. Короче, мы за всех, мы за мир, и против всего плохого, за все хорошее. Мы отсочивали заявы, якие были сделаны и одним, и другим боком, але про контактов не было. Вядома нам важно было бы отрывать, и от одного и от другого боку объективную информацию, для того, как иметь свой реальный анализ ситуации и связанные с этим инцидентом, додал министр. То есть, короче, ничего не сказал. Мы, короче, очень сожалеем, что все так происходит, но мы ничью сторону принимать как бы не хотим. Мы за мир и за все хорошее. Ну, позиция понятна. БПС Сбербанк пропонил выдачу споживедских кредитов. То есть потребительские кредиты БПС Сбербанк выдавать перестал. Пропонил выдачу спож... споживедских кредитов <coughs> <coughs> Извините. и обмеживал прием новых кредитных заявок на, на жилья. При этом банк протягивая обслуговывать ранее выданные кредиты в полном объеме. Конечно, надо же назад свое забирать. Итак, с 30 листопада 2018 года БПС Сбербанк пропоняет прием новых кредитных заявок на набыток жилья, а так также выдачу кредитов споживец... на споживательские потреби. Дадене обмежування не закрывает прием кредитных заявок на действующих умовах по продуктах жилья з Сбербанком, а так само на кредитах, которые выдаются насельництву на льготных подставах у рамках указа номер 240, распавяли у БПС-банку, Либербанку. А так само у банку расповели, что заявки на крадиты, которые подали до 30 листопада 2018 года, будут разгледжены у отповедности со старыми умовами кредитования, умовами, которые действовали на момент свороту. Бягучие измены кредитной линейки банка для физических особов, выкликанные необходимостью комплексного перегляду процентных ставок по широку кредитов, а так самое обновление по тлумачили образ служб. Нагадаем, ранее Беларусь банк увел Змены у выдачу кредитов. Так, с 8 листопада банк пропонил прием заявок на отримание кредитов на споживецкие потребы термином на 4 и 5 годов. А кроме того, при разлику по мере кредита на нерухомость банк перестал уличить скупный доход близких свояков сукупный доход близких своих и членов семьи. Ранее банк так само анонсовал, что поднял ставку по процентах на нерухомость, Пропонил выдачу пазык на набыт ⁇ жиле. То есть это не единственный, не единичный акт, уже Беларусь банк такое сделал. А теперь вернемся к оружию. Помните, было такое летом дело по поводу одного солдата, который выносил свободно из военной части оружие. И вынес его ту его кучу. Так вот, это дело не забыто, оно расследуется. Вот смотрите, к чему пришли. Новый час поведомляет. Справа об крадежи зброи у Барановичах затрыманы уже 20 человек. Расследование справы об выкрадании зброи и боеприпасов у одной из войсковых частей Барановичев протягивается. Уже задержано 20 человек, поведомили в Следующем комитете. Обвинуваченные дают признальные показания, пишет Свобода. Так, что тут пишут? Про то, что в одной из войсковых частей Барановичев отбывались крадежи изброи и боеприпасов, недержавные СМИ поведомляли 6-го Жнивня. Позднее факт крадежу подтвердили у Минобороны и Следующем комитете. 8-го Жнивня СК поведомил, что по справе об крадежи изброи у Барановича затремлено 14 человек а сейчас уже 20. Инициатором узбучения криминальной справы стал командир частцы Так само на, частку, на початку женивня стало известно, что один из фигурантов справы, 24-ходовый годовый прапорщик Дмитрий К., который, по передней информации, выносил сброю с территории части, родные Дмитрия его вину категорично отмазывают. Яко рассказала о размове с журналистами портала Тутбай матери Дмитрия Лариса, Яе сыну весь час отдавал службе и жил в Вельми Стипла. Про затримание сына яна э, доведалась про спять 5 дней. Калида Яе с Пиратрусом э, проехала следующая группа. Как стало ведомо свободе следя действия по справе обкрадежи сброи у Барановичих у протягиваются до гэты. Колькость Количество затриманных по Яе особо увеличилось до 20 человек. Выявлены 20 человек, которые имеют дочинение до изъяснения суперсправных деяний, сказал свободе керавник отделу информации следчего комитета Сергей э, Кабакович. Один из их затрыманы на территории Российской Федерации с выкраденной зброей, то есть хотел в России уже быть. Выражается пытание об его экстрадиции. Фигуранты справы дают признальные показания. Уся выкрадзенная зброя выявлена и конфискована сказал кабакович ну возможно хотя честно говоря не знаю столько времени прошло где-то они уж так нашли а теперь перейдем к протестам то есть недавно нам стало известна очень хорошая новость в телеграм-канале защитников куропат то есть которые стоят там возле ресторана поедем поедим появилась информация о том что белорусская коллегия адвокатов отказалась проводить свой корпоратив новогодний 23 декабря в ресторане поедем поедим то есть изначально они планировали это сделать но теперь отказались то есть это еще одна очередная маленькая победа то есть также по ходу своей стражи это в среду насколько я знаю стража бхд павел северинец сообщил что за все время было около четырех машин только до этого что-то вроде там максимум 10 машин за сутки и то далеко не все были посетители то есть многие из числа одних и тех же людей которых из Ры... Нет, не из как вот там зайдет Зайдис вызывает к себе туда на помощь так сказать чтобы они приезжали и сделали вид что кто-то интересуется этим рестораном и вот сейчас северинец отмечает что прошло шесть месяцев уже с тех пор как начали бойкотировать поедем поедим. и вот он подвел итоги новый час так само, поведомляя северыница мы и зимой будем стоять верим что ресторан может быть зачинены я думаю, что уже не так долго осталось. То есть уже реально ресторан терпит убытки серьезные. То есть Там посетителей почти нет. Он работает, в принципе, сначала с убыт в убыток себе. Это только для того, чтобы вот, дразнить активистов и, так сказать, нанести удар по куропатам. Никакой экономической обоснованности в этом вообще нет. В этом ресторане. Пау годы протягивается пикетование ресторана «Поедем, поедим». Коля мемориалу, ахвярам сталинских репрессий у куропатах политых и былый политвязнь Павел Северинец распавел с сайту э, инфо про важные выники, которые удалось досягнуть за этот час оборонцам Куропат. Как э, вядомо, протестовцы потребуют закрытия этой забавляльной установы, но ресторан, пакуль протягивает працу, гэтыми днями и на сумрач э, спаўняется ровно в Алхадыстах, того часу, як мы вышли и с протестами до ресторана в Куропатах, кажа Павел Северинец. Безпарапынная варта почалася на праканцы мая этого года. И за этих 6 месяцев я назвал бы 6 важных выников, которые удалось досягнуть оборонцам. Что это за выники? по первых это народный бойкот. Наприклад, учора за весь день працы и ресторана туда заехали только четыре машины. Ну вот то, о чем я говорил. Другий выник. Информация у Тым Лику и про незалежные СМИ сотни тысяч людей доведались про куропаты. коли про их и не ведали раней. Альбо обновили свои веды про это место. То есть, действительно, людям стало интересно. Они стали интересоваться. Блин, что это за курпаты какие-то там куропаты, А что там за ресторан? А почему они вообще блокируют ресторан? А может быть, не надо блокировать ресторан? Или надо? А кто там прав, кто не прав? То есть, люди стали гуглить, стали искать. И в том числе, многие узнали, что, оказывается, блин, у нас тут есть места расстрела, причем крупные. А там, блин, еще и ресторан построили. То есть, ну, определенный какой-то плюс в этом точно есть. А третье. А змены у самих куропатах Кали б не было варты, то не было бы новых крыжов, которые зараз стоять, и по периметру и унутры. Не было бы варты, не было бы и дорожек, какие зараз взроблены. Не было бы и этого а, суперечливого знака а, с фактичным признанием державы факту массовых сталинских репрессий. Да, кстати говоря, раскопки были, все подтверждено, кости, кто расстрелян, где, как и тому подобное. А то, что там какие-то коммуняки там пытаются э, клонить к тому, что это якобы там немцы кого-то расстреливали, там, ничего подобного. Нашли гильзы от НКВД-шных э, этих пистолетов. То есть все сведения конца, в конце 80-х, когда было возбуждено официальное уголовное дело, еще прокуратуры БССР, еще приз СССР. Опрашивали людей, которые жили недалеко там. И они рассказывали, что привозили туда, расстреливали они. То есть слышали выстрелы постоянно. То есть это проводилось в 30-е годы, никакие не в 40-е. Буквально вот до войны, с 1937 -го года и до войны там проводилось. То есть все доказано и подтверждено. Uh, так, четвертый выник. То что у куропатах отбылось объединение людей и политических сил, которые до этого слабо супротолнули, альбо не супротолнули на Оукл. Сформировалась вся полная куропатская команда. Мы uh, полечили, что за 6 месяцев прошло около 500 человек по мероприемствах, которые тут ладились. Ну, важно сказать, что для многих людей, то есть Куропаты, это вообще не приоритет никакой. И они про них либо не знают, и им просто все равно. Ну, могила, могила там, ну да, построили ресторан, это плохо. Но стоять люди не будут там, это понятно. Но тем не менее, что касается консолидации политических сил, это был, безусловно, очень важный шаг. То есть мы видим, что разные партии договорились о разные дни нести стражу в Куропатах. И вот они приезжают, стоят там и как бы... Процесс идет. Еще один выник, который это то, что куропаты стали пляцовкой для обмеркования важных питаний. У час варты обмерковываются разные темы, которые не обовязково связаны с куропатами. Например, как допомогли да политвязням. Планируются сходы на эту тему, акции, которые за отбываются. И опошь не выник варта, а Куропата он стал тем местом, где свободно можно стоять в бел-червоно-белым стягом. Любой белорус может пройти и целый день стоять под этим стягом и размовлять с однодумцами. Да, каждый день стоит вот эта Куропатская варта. И можно прийти туда постоять поговорить с политиками вот с северинцем например в среду приходите когда очередь выходы можете говорить весь день северинцем то есть там с 12 там до позднего вечера пожалуйста только если как говорится вы выдержите потому что сейчас зима морозы тем не менее то есть кто хочет кого то за дело приезжайте на подмогу активистам постоять там поддержать так сказать куропаты хотя бы разок просто для себя посмотреть что как чего Но. итак поехали дальше что ж, еще одна зрада. Новый час поведомляя. США и Беларусь намерены вернуть послов на взаимной основе. То есть, ну, были у нас конфликты, послов выслали взаимно, американского и американцы белорусского а теперь все возвращается. А? Кто-то там говорил, что мы как бы с Европой, там, с Америкой не очень сотрудничаем. Все это как бы так внешне. Ну, внешне-не внешне, но посла-то возвращаем. Так что, ребятки, готовьтесь, очередная зрада очередной нож в спину скоро будет Путину. Поверь, вот, у справах США в Беларуси Дженнифер Мур заявила об наявности политичных волей двух боков вернуть амбассадоров после десяти годов их отсутствия. То есть в 2008 году мы выслали американского посла, и они, соответственно, нашего. А теперь все возвращаем. Я лечу, что есть политичная воля обеих двух боков вернуть амбассадоров техничные детали некольки э, тормозят процесс сказал амур в интервью белопан то есть послов возвращаем с европой тоже отношения налаживаем возможно скоро визовый режим упростят и виза будет стоить дешевле то есть такие дела что ж, а теперь от хороших новостей к очень хорошим в кавычках то есть к плохим новый час закрывая комментарии на сайте ну и не они одни напомню что с 1 декабря то есть с сегодняшнего уже дня субботы 1 декабря 2018 года все сайты э, в зоне бай теперь обязаны э, регистрировать э, так сказать пользователей которые хотят оставить комментарии по номеру телефона через sms подтверждение такое должно быть либо если э, руководители сайтов этого не делают то тогда они или несут ответственность сами за комментарии, которые оставили вот эти анонимные пользователи, неавторизованные. Вот так вот. То есть очень просто. Те, кто откажется принять это, их просто подставит первый попавшийся тролль, которого власть специально подошлёт. То есть создадут буквально бота, он там напишет какой-нибудь разжигание междунациональной розни и всё. То есть никаких шансов нет. Все сайты должны это сделать. Поэтому не обвиняйте сайты, что они так сделали. Но они заботятся о нас и поэтому... Большинство белорусских таких сайтов, сознательных, закрывают комментирование вообще. То есть, народ, уходим в соцсети, уходим в Telegram. Кто хочет, может, конечно, писать через СМС авторизацию, комментарии, но я бы не советовал, вот честно. Шановные шитачи, с перших Снежня мы выношенно закрываем махчимость комментования на сайте Новый Бай. И так сделали и многие другие, насколько я знаю. Затвердили порядок, как выглядает идентификация, идентификация, новый час и так далее. То есть это все другие сайты тоже так делают, я уже видел. Следующая новость, тоже неутешительная, весьма. Беларусь назвали одним из лидеров по темпах распространения ВИЧ у Европы. То есть по, ВИЧ, по степени распространения ВИЧ-инфекции Беларусь на лидирующих позициях. Не, не на первый нет. К счастью, не на первой. Но в числе. Вот. Про это свечи известки совместного доклада Европейского центра профилактики и контролю захворюваний у Европейского бюро Сусветной Организации Охова здоровья. по для доследования у 2017 году у России диагностировали 71 и 1000 новых выпадков заражения ВИЧ на 100 тысяч человек. 71,1 выпадок на 100 тысяч. В Украине выявлено 37 выпадков на 100 тысяч человек. В Беларуси и Молдовы г.т. покажки склали 26 и 26 заражений на 100 тысяч человек. Всего за год в Европе зафиксовано 159 тысяч новых выпадков ВИЧ-инфекции. Из них, из этих из 159 тысяч, коля 76 тысяч это выпадки, которые отбылись у России. То есть, ну, первое место. Но мы на, на третьем месте. Ну, то есть мы уходим во всю эту тройку. Это древно. Это безумовно, это древно. Новый участок сам оповедомляет. У Минску станет больше белорусско православных службов. Что? Еще одна зрада. Русского свету, да? Про это поведомила у Facebook активистка по средней белорусской мовы у церквах нашей краины Наталья Горкович. По выниках, с встреча с митрополитом Минским и Заславским Павлом, патриаршем экзархом у Беларуси. Митрополит целком э, приязно э, из паразуменним поставился до проблемы, подкреслил, что, коли люди хочут. Молиться по белоруску, нельха им отмовлять. Можно служить хоть каждую неделю. Дякуй ему великий. Ну, при, при этом мы знаем, что митрополит выпалил еще один перл на этой неделе. По поводу баптистов, кажется. Он сказал, что эти баптисты, они обдирают людей как цыгане до, последнего, до последней нитки, так сказать. При этом митрополит, так сказать, к сожалению, был, наверное, не в курсе. не то по невежеству, не то просто, так сказать... Не обратил внимания, что большинство-то цыган у нас православные, поэтому тут он малость промахнулся. Цыгане и баптисты – это как бы вещи малость несовместимые. Такие вот дела. А это что касается церковных вопросов. Еще, теперь уже хорошая новость. Помишь Оршей и Лепелем пустит техник бизнес-класса а, с а, промежковым пропынком участников. Помеж Оршей и Лепелем, райцентрами Витебской области, почне ходить техник бизнес-класса. Техник э, призначится э, с 9 снежня, ну, то есть 9 декабря. Его уже можно найти на сайте э, RASP.RV.by, то есть железной дороги белорусской. Вот такой вот будет поезд. Ну ничего, круто. Теперь помеж Оршей и Лепелем двойче у день ходить электрички. Э, с 9 снежня до их додастся Яшей и техник региональных линий бизнес-класса. 771 б, 772 б. И он будет что денным. Это одногодный дизель техник. Современный такой. Отправление Зорши у 11.37, Пробытие у лепель у 13.40. Отправление злепеля у 15,56. Пробытие у Оршу у 18.11. 11 Техник будет робить один промежковый пропынок учашников. Ну, то есть худки тягнем. А, а каштовать он будет 3 рублей и 90 копеек. Так. Да, кстати, мы слышали много новостей о том, что у нас сокращается малый бизнес. Малый бизнес сокращается, его совсем мало, он весь уничтожается. Но в основном на окраинах, в регионах, Витебская, могилевская область лидировали. И тут внезапно... Нам говорят, что уже и в Минской области становится меньше предпринимателей, хотя все капиталы стекаются туда. Но вычась так само поведомляем. По воде известок Белстата на 1 листопада 2018 года Украине начало 142 500 юридичных особов и 243 700 индивидуальных предпринимательников. Колькость юридичных особов и упоравнание с 1 студентом 2018 в первом студии 2018 года выросла на 0,7 и П на 0,1. Разом с тем, за опошние 12 месяцев, колькость юридичных особов выросла на 1 и П скоротилась на 0,2. Вот тут. Наибольшая колькость юридичных особов находилась в Минске 51 807 За год их колькость выросла на 1,7. У Минской области 26 Минус 0,2. Ну, то есть, ну вот такие плюс-минус, плюс-минус, но в Минской области их как-то стало меньше, а что касается вот других, Могилевская выросла больше, стало Витебская. 1,5, то есть, те области, которые отставали, Лукашенко за них взялся, и там сейчас стало немножко больше в этом плане, то есть, там инкубаторы какие-то стали открываться, то есть, вот такие попытки улучшения на периферии, зато в Минске, то есть, это, понимаете, как дырявая бочка, затыкаешь одну дырку, а давление начинает с другой стороны вода вытекать, ты затыкаешь пальцем там, а оно с другой стороны, то есть, ну, Белорусская экономика дырявое ведро. То есть ты со всех сторон затыкаешь, затыкаешь ее. Она все равно как протекала, так и протекает. И вот хоть ты туда хер за все равно ничего. В общем, да. вот что еще. Минчанин будет судиться с уладами за высечку древов у парку 60 от Координатор компании ⁇ Зеленый дозор ⁇ Денис Стушинский провел одиночный пикет. Адразу супра двух будовлю у в парка то есть не только мы только и одним живет наша страна и другие люди тоже есть которые деревья защищают любят нашу так сказать флору с 26 отправленных заявок на пикет тяха мопошних от и дня минхлорвы камкам одну их это добрый выник отказывает денис тушинский упали сроку активиста одразу две проблемы связанные с высечкой зеленых насаджений и будовництвом у Парково-рекреационной зоны. Вот тут что они делают. Вот такие дела. Строят там какой-то центр. Паспорты объектов есть. Будовля теннисных кортов. Отметно, что ни дата початку работы, ни дата закончения у паспорта объектов не позначено. Некольких громадских инициаций собрали две тысячи подписов, за то, как проект деталевого планования не был затвержен, рассказывает Денис Тушинский. Две тысячи подписи, то есть они собрали. Мы были супрыть шаленой колькости парковок, коля 15, какие плановалось тут побудовать. А так само супрыть продолжение в улице Данилы Сердзича про спарк. Увынеку пдп не затвердили то есть помогает вот кто говорит что петиции вот эти сбор подписей, они вообще нифига не работают в некоторых случаях работают еще как работают то есть люди собрались 2000 подписей шух и все и перестали продлять там улицу эту и 15 парковок там не построили так что все работает милиция совмест детячего садка Учимся, подобное на попереднюю ситуацию, склалось вокруг будовли, что расхранулся у нескольких кварталах от забудовы парку. Говорка, идея про прознос будинку початковой школы, было дитячего садка. Изнишение сотни у древов на улице Сердича 12. А построить, так я понимаю, из сообщения там хотят милиция, да. Школы нам не нужны, зато милиции надо побольше. Сами понимаете, кого набирают на работу, им же надо где-то сидеть, заседать. Вот, школы сносим, милиции строим. И последняя новость, связанная с довольно интересной ситуацией. Мы знаем, что в конце недели рабочий горел в Гомеле щепа это заметил блогер максим филиппович и он отправился туда для того чтобы это выяснить и снять то есть есть видео где он прибыл туда и там произошел такой конфликт то есть, с пожарником из которого сейчас пытаются раздуть уголовное дело хотя там уголовного дела как бы нет по всем правилам там если возможно то какая-то административка но не уголовное дело то, что мы видим, тут пытаются натянуть на уголовное дело. То есть, что он оскорбил пожарного и мешал ему, так сказать, выполнению его обязанностей. Есть, вот на что тут ссылаются. Работники МЧС находились при исполнении «Просим привлечь блогера Филиповича к уголовной ответственности по части 2 статьи 189 УК РБ. Оскорбление. Написано в обращении». То есть, какие-то люди там якобы да, обратились и стали требовать, чтобы его... Так сказать осудили Филиповича по статье вот написано кстати в данном случае речь может идти также о привлечении человека к административной ответственности 23.5 5 под от 20 до 50 базовых они пытаются натянуть это на уголовное дело во первых вопрос зачем простым каким-то людям нужны такие странные инициативы то есть ну не нравится вам филиппович и не нравится но зачем подводить под уголовное дело во первых тем более когда это не вас касается я это, насколько я понимаю, не пожарный обращался. То есть, очень странные дела у нас в стране сейчас происходят. Я не понимаю, что тут у нас творится. Какие-то темные дела. В общем, на, на этом у нас новости пока все. Мы будем внимательно следить за этим делом и за другими делами, чтобы потом прояснить все подробнее, что касается и Керченского пролива, и вот этого дела. А теперь почитаем чат и посмотрим, что там говорят наши зрители так о чем тут спор так ну что чат о чем тут спор пока есть несколько минут выборы и самоуправление еще так а то я видел что чат активно движется но у меня не было времени читать поскольку мне надо было читать новости да, кстати, еще объявление. Обычно я делаю объявление все время в начале стрима, но в этот раз сделаю в конце. Не забывайте, что каждый четверг в 18.00 в Минске... Так, сейчас посмотрим, по какому адресу. Про лидерские курсы Павла Северинца. Хотел сказать. То есть проходят лидерские курсы Павла Северинца. Туда приглашают различных людей. То есть вход свободный. И любой желающий может туда прийти. То есть там рассказывают всякие интересные вещи. Вот на сайте БХД эта информация есть. Сейчас я выведу ее в чат. Я пока не знаю еще, что будет на этой неделе, но Возможно, даже я эти курсы не посещу и посмотрим, может быть, будет даже стрим, если там будет что-то интересное. Ну вот здесь общая информация. Они начались 19 октября. Об этом уже было тогда уведомление на нашем сайте по поводу этих курсов. То есть, кому интересно, может посетить данные мероприятия. Ну что ж, если вопросов в чате нет, то мы заканчиваем данный новостной выпуск. До следующей субботы, надеюсь, что, возможно, раньше, то есть, может быть, на неделе будут еще какие-то мобильные стримы. Поэтому всегда будьте в курсе. Подписывайтесь на нашу группу в Телеграме, ссылка в описании. Вступайте в нашу группу в Дискорде. Сегодня, к сожалению, Дискорда на новостях у нас не было по техническим причинам, не связанным с нами. То есть это у них там на серверах. Подписывайтесь. И, конечно, не забывайте про донаты. Вот мы видим, хоть виджет с донатом работает. Поскольку донаты напрямую помогают как в развитии каналов, покупке необходимой техники, оплаты там, услуг связи, интернета и так далее. И главное, поездки. Сами поездки, они ведь оплачиваются откуда? В том числе и средствами зрителей, то есть все существует, в том числе за донаты. Если вам нравятся мобильные стримы, вам нравятся мероприятия, которые вот я посещаю, и вы хотите, чтобы это повторялось еще, то обязательно не забывайте про донаты. Также по мере поступления средств будет приобретаться технические какие-то инструменты дополнительные для улучшения звука, качества и так далее. То есть сейчас уже заказан powerbank для того, чтобы можно было стримить дольше, чем хватает питания аккумулятора. То есть аккумулятор на 3000 мАч и Powerbank, и он обеспечивает этот аккумулятор около 2,5 часов стрима. Powerbank, если китайцы не обманули на 30 тысяч мАч, ну посчитайте сами, сколько он обеспечит. Еще раз, в 9 больше можно будет стримить. То есть, наверное, там полдня, как минимум, если не больше, без остановочного стрима. Так что всем спасибо. Подписывайтесь на канал обязательно, чтобы быть в курсе. Всем до свидания. Этот стрим закончен. Жыве Беларусь!